В этом цисровом смысле мы заражены вс ⁇ м этой и В Божьем вопрос, их и в переносном смысле, очень велика, задают вопрос, который не может их и безопасность странах, затрагивает армию минимальный вывод в сотни тысяч миллионов случаев. Поэтому наш проект быть На максимально в Ставропольском государственном университете приняли о сохранить так вот эти параметры, которые выработала экспертная комиссия Владимира Сергеевича Гуманова. нашли оптимальные решения, решение. Правда, еще до последней минуты. Сейчас специального председателя обсуждали проект решения, и ну, у, у председателя на завещание, ходе, и и дальше, как мы эффективно говорили и во всех условиях. Нашу духовку можно оценить, не вызвать. Победное невызвание состояло за средства для их выполнения. А сокровольные направили нам усвение при вертолности движения и наслаждения. Произуально систему управления, фактически дистабилированность, В армии во всех, кто выездил на вы, обществе, в во разе, кто должен учителем дать какое-то аппаратное аппаратное обозглавливую и профессионально сильную армию. И в этом году он должен заявить сельскохозяйственные а чтобы послужить такие важных вопросов, первого доброго проработки на коверных механизмов чем были изменились в, в последнее время. Ты получил честного ощутимых В частности, были проанализированы дополнительно в системы технического и полового развлечения. Поехали на позвона СМИ. Пришлось резервы и устранить провели в деятельности соловых вылез страны, Наступайте некоторые другие, проблемы, над которыми можно было выполнительно работать., Нужно отметить, что можно иначе уже сделано. Проводить слова в предыдущем, Бога. Спорные и скажу без всякого но это и хорошо, потому что дискуссия да, да, да, в последствии от этого фиг в сегодняшнем советской, она была дискуссия среди и сложных людей. которые действительно болели за другим, как были проще. Сейчас у нас есть возможность детально изложить свои позиции окончительно. Окончательно защитить свои документы. Все еще для нас и найти единственное правильное решение. У нас еще правильно не окружает вопросов. В первую очередь, ведущего года. Мы обсудим вопрос о системе технологии священника государственной безопасности. На таком же уровне надо проблему общественной безопасности. Я думаю, что втором полугодии 2001 года на новом заседании необходимо рассмотреть вопрос. А государственной политики России будут из строительства и системами обеспечения общественной безопасности. Учитывая состояние политической безопасности, трудностью на то, что обществе общественной безопасности и странами, но, к сожалению, вклад до должен констатировать. Хотя, как много, если вы хотите посредить министерство, может Тем не менее, еще дальше этот вопрос. Исключительно, от которого мы и думаю, будет правильно, если мы не решили за безопасности такого Так вы уже запишите. Чтобы коснуться и такого важнейшего вопроса, как поемный бюджет. уделить финансовое средства по реформу – это еще есть. Это очень важно. Все министерства средства должны быть приходить в ведомства в строгую конкретную. Добавить его И в тех которые которое вы заложили в решение снять этот Иначе немена. Поход, который немена, в этом реформе на очень долго выследуемые как Это один из и нерастоянных участников, которые и с правительством, и с операцией безопасности, быть обоснованными и Но у кого это и средств. Поэтому очень важно и на правительстве, и так он, на и отстоенный почет. И он, на И, этого, -то, село, то, и, Вич, пошел, и этого, все, и и все, и все, все, и все, и и все, и все, и все, и и и заключение этого надо повторить. Сегодня мы не отдающимся обсуждением. Сегодня мы должны поставить точку и принять окончательное решение по вопросу военной организации государства. Это то, знаете, улучшение от армии, военной организации, страны в целом. А значит, России. Это нужно рассуждать о чтобы уделить эту слово с